Тебе тридцать три, дорогой мой сыночек, любовь не вместить мне и в тысячу строчек. Тот день, что подарен мне был небесами, стал самым счастливым и значимым самым. Рождение твое было лучшей наградой, Наполнила жизнь смыслом, светом отрадным. Тебя поздравляю, мой славный мой взрослый. Пусть все будет гладко, пусть все будет просто. Живи с легким сердцем, без страха, иначе сплошные тревоги луч солнца упрячут. Упорство, терпение тебе, сын, желаю, ведь цели лишь с ними всегда достигают. Пусть дом твой, сынок, тихой гаванью будет. Согреет семейный очаг в холод будний. Живи не спеша, с расстановкой и толком, А сердце любовью пусть полнится только.